Глава 16. Заключительные положения и предостережения Многие люди будут насмехаться над мыслью, что существует наука, как стать богатым. Придерживаясь мнения, что запас богатства ограничен, они будут настаивать на том, что социальные и правительственные учреждения должны быть изменены, прежде чем какое-либо заметное число людей обретут это знание. Но это неправда. Правда, что существующие правительства держат массы в бедности, но это потому, что массы не думают и не действуют верным способом. Если массы начнут двигаться вперед, как предлагается в этой книге, ни правительства, ни индустриальные системы не смогут удержать их. Все системы будут модифицированы, чтобы приспособиться к движению вперед. Если люди имеют прогрессирующий разум, имеют веру, что они могут стать богатыми и движутся вперед с определенной целью стать богатыми, ничто не может удержать их в бедности. Личность может вступить на верный путь в любое время и при любом правительстве и сделаться богатыми. А когда некоторое заметное число личностей достигнет этого при любом правительстве, они заставят систему измениться так, чтобы открыть дорогу для других. Чем больше людей, которые становятся богатыми на конкурентном плане, тем хуже для других. Чем больше тех, кто становится богатым на созидательном плане, тем лучше для других. Экономического спасения масс можно достичь только если большое количество людей будет практиковать научный метод, описанный в этой книге, и станут богатыми. Они покажут другим путь, вдохновят их желанием настоящей жизни, верой в то, что ее можно достичь целью добиться этого. На нынешний момент, однако, достаточно знать, что не капиталистическое правительство, при котором вы живете, ни конкурентная система индустрии не могут помешать вам стать богатым. Когда вы вступите на созидательный план мышления, вы подниметесь над всем этим и станете гражданином другого королевства. Но помните, что ваша мысль должна удерживаться на созидательном плане. Вы ни на мгновение не должны предаваться мыслям о том, что запас ограничен, или действовать на моральном уровне конкуренции. Когда вы принимаетесь мыслить старыми путями, скорректируйте себя немедленно. Потому что, когда вы в конкурентном разуме, вы теряете сотрудничество высшего разума. Не тратьте время, планируя, как вы встретите возможные неожиданности в будущем, исключая необходимые линии поведения – могущие повлиять на ваши действия сегодня. Вы озабочены тем, чтобы сделать сегодняшнюю работу исключительно успешно, а неожиданностями, которые могут возникнуть завтра. Не беспокойте себя раздумьями о том, как вы преодолеете препятствия, которые могут маячить на горизонте вашего бизнеса, пока не увидите отчетливо, что ваш курс должен быть изменен сегодня, чтобы избежать их. Не имеет значения, каким ужасающим препятствием может показаться на расстоянии, если вы будете продолжать идти верным путем. Оно исчезнет, когда вы приблизитесь к нему или появится путь вокруг, поверх, сквозь, под ним или над ним. Ни одно вероятное стечение обстоятельств не может остановить человека, действующего, чтобы стать богатым в соответствии со строгим научным законом. Ни один человек, подчиняющийся закону, не может не стать богатым. Не допускайте ни одной тревожной мысли о возможных несчастьях, препятствиях, панике или неблагоприятных обстоятельствах. Достаточно времени встретить все это, когда оно присутствует в вашем настоящем, и вы увидите, что каждая трудность несет в себе средства для ее преодоления. Следите за своей речью, никогда не говорите о себе, своих отношениях или о чем-либо другом в обескураженном или обескураживающем тоне. Никогда не допускайте возможности неудачи и не говорите в манере, которая допускает неудачу как вероятность. Никогда не говорите, что времена трудны и бизнес сомнителен. Времена могут быть трудны, а бизнес сомнительны для тех, кто находится в конкурентном плане. Но они никогда не могут быть такими для вас. Вы можете создавать то, что хотите. И вы выше страха. Когда другие переживают трудные времена, вы обнаруживаете величайшие возможности. Приучайте себя думать и смотреть на мир как на нечто такое, что становится, что растет. И смотрите на кажущиеся враждебным, как на то, что только не развито. Всегда говорите в понятиях прогресса. Поступать иначе означает отрицать свою веру, а отрицать свою веру означает терять ее. Никогда не позволяйте себе чувствовать разочарование. Вы могли ожидать получить какую-либо вещь в определенное время и не получили ее в это время, и это может показаться вам неудачей. Но если вы держитесь своей веры, то вы обнаружите, что неудача только кажущаяся. Продолжайте следовать верному пути, и если вы не получите эту вещь, вы получите нечто настолько лучшее, что вы увидите, что кажущаяся неудача на самом деле была замечательным успехом. Изучающий эту книгу настроил свой ум на осуществление деловой комбинации, которая казалась ему на тот момент очень желательной, и работал несколько недель, чтобы осуществить ее». Когда наступил решающий момент, его план провалился совершенно неожиданным образом. Это было похоже на то, как если бы некое невидимое влияние работало против него. Но он не был разочарован, наоборот, он поблагодарил Бога за то, что его желание было отвергнуто, и продолжал действовать с благодарным разумом. Через несколько недель он получил возможность, которая была настолько лучше, что он не мог бы добиться в своей сделке в любом случае, и он увидел, что разум, который знал больше, чем он, удержал его от потери большего блага ради меньшего. Вот путь, на котором каждая мнимая неудача будет работать на вас, если вы сохраните свою веру, придерживаетесь своей цели, испытывайте благодарность и делаете каждый день все, что может быть сделано в этот день, делая каждое действие успешно. Когда вас настигает неудача, это происходит потому, что вы попросили недостаточно. Продолжайте действовать, и нечто большее, чем вы искали, несомненно, придет к вам. Помните это. Вы не потерпите неудачу из-за того, что у вас отсутствует талант, необходимый для того, чтобы делать то, что вы желаете. Если вы будете действовать так, как я указал, то вы разовьете все таланты, необходимые для выполнения вашей работы. В цели этой книги не входит рассказывать о науке развития талантов, но это также несомненно и просто, как и процесс получения богатства. Однако не сомневайтесь из-за страха, что когда вы окажетесь в каком-либо месте, вы потерпите неудачу из-за недостатка возможностей. Продолжайте действовать, и когда вы окажетесь там, возможность будет предоставлена вам. Тот же источник возможности, который позволил необразованному Линкольну выполнить в правительстве величайшую работу, которая удавалась одному человеку, открыты для вас. Вы можете черпать мудрость из всеобщего разума, чтобы применить в соответствии с ответственностью, которые возложены на вас. Действуйте с полной верой. Изучайте эту книгу. Пусть она станет вашим постоянным спутником, пока вы не овладеете всеми идеями. Содержащимися в ней Пока вы утверждаетесь в этой вере Будет хорошо не посещать различные клубы и места Где выдвигаются идеи, противоречащие этим В лекциях и проповедях Не читайте пессимистическую литературу И не вступайте в споры по этому вопросу Проводите большую часть своего свободного времени Созерцая свое видение Развивая благодарность и читая эту книгу она содержит все, что вам нужно знать о науке стать богатым, и вы найдете все основы, суммированные в следующей главе.